Данный обзор будет сопровождаться видеорядом из первого Квейка. Меня задолбали постоянные клеймы от правообладателей. Кому надо, откройте трейлер в другой вкладке. Посмотрел я, значит, Давича Алидго. Если кто помнит, я выкатывал батон на дизайн и говорил, что фильм будет лажей. Лол Азаза. Дизайн фуфло на фильм «Внезапно самое позитивное кинособытие» на моей памяти за долгие годы. Тихо угораю с почтеннейших рецензентов, некоторые из которых катят бочку на фильм, за плохой сюжет, сильно уступающий манге-первоисточнику и заявляющих, что история растеряла всю глубину. Глубину? Судари, при всей моей любви Ган манга-первоисточник по глубине – Примерно совпадает с лужей в арке возле моего дома. Ножки промокнут, но утонуть не выйдет. Как и оригинальный призрак в доспехах, Ган была сборником офигенских идей, обернутым в обалденский стильную оболочку. В отличие от товарища Оси, который выудил из призрака философское ядро и перекроил историю Сирома Самуна до неузнаваемости. Фильм почти дословная экранизация первоисточника, а именно первых двух домов с вкраплениями третьего. Да, в оригинале было чуть больше персонажей, чуть больше событий, но. Там не было ничего, буквально ничего, что сделало бы историю глубже, потому что это никогда не была история про что-то офигенски глубокое. Родригес с Кемероном взяли мангу, взяли ава-экранизацию, объединили в единый продукт и выпустили терроризировать округу. К сожалению, в погоне за красявостями мрачнявый дух первоисточника слили. Мир стал очень красочный, больше похожий на харьковский рынок Барабашова, чем техно-нуарные пыльно-мокрые трущобы с наркобомжами, жрущими друг друга. Кстати, возможно, именно это, гиг Ко мной уважаемые критики принимали за глубину. Вместо этого все чистенькое и блестящее, и грязи кровище фильму не хватает. Зато образы Алиты и Ида удались очень даже неплохо. Особенно важно, что Алита избежала большинства дурацких феминистских трендов современности, и хотя и проводит большую часть фильма с включенным Куде, а концовка еще и с ИДКФА, остается персонажем позитивным и симпатическим. Те глупости, которые она порой выкидывает, прекрасно списываются на ее феерический наивняк, и на него же ложится ее мировосприятие в черно-белых тонах, которые в нынешнем постмодернистском болоте смотрятся как глоток свежего воздуха. Ида в роли оверзаботливого бати почти не изменился, разве что относительно первоисточника постарел. Зато его жабообразного ассистента со спиленной черепушкой зачем-то заменили на лишенную характера загорелую тетку. Из овы позаимствовали пассию до Ширан, которая весь фильм ходит с каменной рожей, но <къем> ей это к лицу. А вот за зазноба самой элиты юга сыгран слабо и миска снут. В принципе к нему в итоге привыкаешь, но пачана надо было заменить на кого-то более адекватного и выпукло характеристого. Остальные персонажи особой роли не играют. Главгады, Вектор и Достинова светятся мало и в основном делают суровые рожи. Непосредственный антагонист своеобразная замена Макаку из оригинальной манги, несколько обделен должным темпераментом и поведением похож на усталого от жизни амбала, а не психопата-маньяка. Это минус. Но он становится действительно выпуклым только в послевкусии. Видно, что проект был сделан не для зашибания бабла на известной франшизе, как тот же Кинопризрак в доспехах, который был годный, но не запоминающийся боевик. Хотя аромаки в роли Китана, ну или наоборот, был чудо как хорош. А и впрямь являлся проектом от души и для. Души. Имха — это очень нишевый, по сути своей, но душевный, шикарно снятый боевик, который стоит посмотреть просто, чтобы хорошо провести время и вспомнить былые времена. Подростковой аудитории, полагаю, вовсе должно зайти с песнями. По Матробол не нужен был в оригинале, и здесь... ну его нафиг.